Всем привет, с вами Данил Яценко. Это новый видеоролик по игре WarMix. Спустя месяц я рисуюсь снять новый видеоролик по этой игре. Выдали мне некоторые оружие администраторы еще. Но больше пока что я у них просить не буду, потому что я хочу сам честным путем купить весь арсенал, чтобы было интереснее. Потому что когда тебе выдают весь арсенал, это неинтересно. Сегодня будем тестить такие оружия, как вертолет. Сейчас я его покупаю за... значит, за фузы покупаю. Вот, что мне выдали администраторы, значит... Перчатку выдали мне Огнемет выдали мне И охранник Но ну, они мне выдали фузы рубина Я уже купил за фузы рубина Вот, некоторые фузы конечно же я сам тут заработал Уже из этих, то что имеется у меня Вот, тест, короче Вертолет будем тестить Огнемет И охранник Вот, такие оружие будем тестить И перчатку еще, помню, да Вот, четыре оружия будем тестить но плюс сейчас я раскрою э, 7 ключиков. От, э, использую. Которые я получил на миссиях уже самостоятельным образом. Давайте. Э, поехали. Раз, два, три. И дали мне 100 фуст. Ну это очень мало, конечно же. Это печалька. 5 рубинов. Неплохо. Один ключик дополнительно дали. На самом деле мне не нравится то, что вот это колесо очень долго крутится. То есть приходится сдать... 10 секунд. 15. О, пусто. Нам задали 15 секунд. и Ради того, чтобы получить а, ячейку с пустым, короче. А, и вот это круто. Рубинчики мне очень нужны. Сейчас еще копим что-нибудь э, за рубинчики, если нам будет хватать. Ну, а остальные оружия я, конечно, буду сам уже получать, самостоятельным образом. 100 фус. И 10 рубинов. Ничего себе, ничего себе. 25 рубинов я получил, офигеть, на самом деле. А, еще один ключик есть, что-то я э, Тупанул. Значит, может быть сейчас у меня еще выпадет рубинчики. Раз такая фортуна у меня Пошла. Нет, в этот раз уже не выпало ничего. Значит, сейчас я беру, покупаю за рубины. Значит, что у меня есть? Точнее, чего у меня не хватает? Фейерверк можно взять. Не знаю, как он работает, он только за рубины продается. Ну и, в принципе, это и все, то, что можно купить за рубины. Из шапок, ну, из шапок можно купить шапку мастера. Вот. Но я не буду. А я буду покупать, конечно же, фейерверк. 49 рубинов у меня есть. И остается 7 рубинов, по идее. Купить. Да, все. Все четко, значит да будем тестить 5 оружия уже. Фейерверк в том числе. Ну и видеоролик не будет очень длинный, потому что нету смысла запиливать длинный видеоролик. Сейчас поиграем, тут пару миссий тут пройдем. <къех> Давайте сразу будем тестить оружие фейерверк. Попытаемся утопить этого видео попова. Берем, короче, залезаем сюда. И ставлю фейерверк. 4 фейерверка за один бой. Как бы правильно поставить, так чтобы его точно вынести. Надеюсь, я его за карту вынесу, иначе это будет обидно, если бы... Если фейерверк будет такой убогий как ВК сейчас. Это будет обидно. О, вот это я понимаю, вот это я понимаю. Сразу вынесли на первый ход его сфера Значит, очень круто, можно будет вот так вот топить всех персов. Давайте этого сейчас убьем червя, Артем Самолюк. Ставлю минку здесь, чтобы пробуриться чуть вперед. И запускаю опять фейерверк. Ну а тут тяжело прицелиться, конечно же. Потому что расстояние очень маленькое. Подсвечивается. А, вот сейчас я не вынес его. Маленький радиус подсвечивается. Если бы он был больше. Туда бы я прицелился лучше. Возможно, бы даже вынес его. Давайте еще раз попытаемся вынести его. Как-то примерно вот так вот я. Даже, вот, даже поближе стану. Не получается ближе. Ну-ка, ну-ка, давай-ка. Ну, я вообще не понял, куда он улетел. Даже не было видно. Я его вынес, но я не видел, куда он полетел. То есть он как-то вообще очень далеко улетел. Так что его не было даже видно. Ну этих можно уже на ХП добить. Но мы не будем на ХП же, мы не дураки. Я вам покажу сейчас огнеметик в действии. Огнемет очень много снимает ХП. Он их просто, я не знаю, убивает за один ход. Бывает, он иногда выживает, Но сейчас я попал просто плохо. Вот. Огнемет очень мощное оружие. Да, это, конечно же, баг. Я не знаю... Что сейчас будет? Сейчас либо он будет бесконечно вот так вот переход делать. Да, видите, это баг. Надеюсь, посмотрят админы, разработчики и исправят этот баг. То есть. Давайте добедемся огнемета. Огнемет очень много снимает, и он разрушает землю уже по-другому. В отличие от вк версии здесь не остается таких пикселей. Очень. У него радиус разрушения больше, и пикселей просто ну, не остаются. И выбираться, если вы, вот, допустим, вас зажарили, выбираться будет гораздо легче, чем в Вот. Телепорт, ну, я показывал, вроде его, он вот так работает, он сразу срабатывает почти, что максимум он может один раз отскочить, но потом сработает сразу. Видите, она, сейчас ее, кстати, улучшили немножко, то есть раньше она слишком... Перс, перс не очень далеко летел, сейчас перс полетит очень далеко, смотрите. Вот, через всю карту почти он полетел Ну я показывал, но еще раз покажу Вот, давайте еще сыграем Несколько боев Что еще показать можно Фейерверк я показал только что Барашку я не помню показывал или нет Арбуз я точно показывал, фугу показывал Вертолет давайте, вот интересно как вертолет работает Сам не знаю просто, никогда не проверял Балку тут Немножко хуже сделали Раньше балка имела здоровье Сейчас она не имеет здоровья то есть это после последнего ролика, когда я снимал, больше не заходил в игру. Вот, и изменения вот такие. Давайте будем пробовать. Да, вертолет тут такой же, как э, при них хера себе. Как при Старой системе, как, короче, его. Ну. Не пофиксили в ВК еще тогда. Вот. Поэтому очень неплохо даже. Вертом можно очень крутые выносы давать. Вот. На первый ход, на второй ход. Когда хотите, так. Экстерный, тут я показывал как он работает то есть так он работает то есть моментально телепортирует ложку показывал я что еще не показывал перчатка давайте перчатку сейчас будет ходить кто-то из этих нижних Ну давайте попробуем поставить перчатку допустим где-то вот здесь вот и давайте пропустим ход нет, давайте не будем подпропускать. Давайте... Барашка из-за урона. Барашку вроде не показывал я. Ну, она такая себе, знаете. Обычная, короче, барашка. Вот, перча. Пока что я не заметил особо такого результата. Сейчас мы это исправим. Сейчас мы еще одну барашку запустим. Пытаемся дать вынос. Но я хотел, чтобы он улетел вниз вот сюда, в центр. Утопился. Не получилось. Так, ну вот вроде работает перчатка. Но обычная перчатка ничего особенного нету. Вроде обычные действия перчатки, ничего такого интересного я не наблюдаю. Ну Калашников тут, конечно, тоже мощное оружие. Мы эти Калашниковы будем уронить Вот даже он бывает вот так выносит. Иногда через пиксели как-то персонаж пролетает. Не знаю, как это работает. Но видите, тут пиксели остались. Ну карта осталась, а он туда за карту, короче, ушел перскую куда Такое бывает, и так калаш иногда можно так использовать на выносе, но это скоро, скорее всего, пофиксит. То есть я знаю то, что будет все фиксится, еще эта игра разрабатывается, вроде как, не знаю. Как она будет жить дальше еще. Вот. Ну, пока что вроде как играют, люди живут. Меня тут обогнали. Я теперь не топ 10, а топ-30 я нахожусь сейчас. Вот. Люди играют, причем активно играют, каждый день некоторые даже играют в нее. Вот и. И играют они ради того, чтобы попасть в топ. То есть, держаться в топ. Если бы не было топа, мне кажется, бы не, не все бы играли в эту игру. Очень мало бы кто играл. Но люди играют, актив есть. Поменьше, конечно, чем ВК, в разы, в миллионы раз. Но актив есть хоть какой-то. Уже неплохо. Ну, давайте сюрикенчики. Сюрикены, кстати, рушат карту больше, чем ВК. Ну, или бы... Другой вормикс. Есть, есть еще Бомбикс там, есть еще OMEX Android, то есть. Отличаются, короче, отличаются все. Жестко так отличаются. Есть, конечно, баги, недоработки всякие. Очень много их. Ну со временем, надеюсь, исправят, если игра будет жить. Вот. Я пока играю. Вот, смотрите, что можно сделать. Ну, огнеметом зажарить, как обычно. Телепорт. Телепорт стал сложнее. ему ну, управлять сложнее стало, потому что он моментально почти что активируется. То есть его даже не нужно улучшать, блин. Ничего, он сразу активируется, то есть. То есть как ты попал, в какую точку ты попал, куда ты телепортируешься. А не будет такого, то, что несколько раз он тебя будет отскакивать куда-то там. Такого не будет, конечно же. Ну, один раз может максимум отскочить идти или порт, но потом сразу активируется. Вот. Ну и последняя миссия на сегодня не будет. Ролик очень долгий, конечно же. Последняя миссия в четыре персонажа. Э -э Нет смысла ролика затягивать на 20 минут уже, все, Потому что, ну, нечего показывать, а чтобы так я показал, основное то, что хотел показать. Ну, давайте бита попробуем вынести. А, давайте бита покажу, как она работает вообще. То есть она может вообще с этого Максима... Э она может вынести, наверное, скорее всего, за карту, да? При помощи вот угла. Угол взять побольше, и он перелетит вот так вот. Ну нет, конечно же, за карту он не вылетел, но вот этот бугорочек, он перелетел. И, и это уже радует, то есть можно персов, можно сквозь большие такие препятствия выносить. То есть бита уже лучше, чем в ВК. Мне нравится очень сильно бита в этом вармиксе. В этом вармиксе так. Ммм... Вот, фуга, короче, тут. Фуга такая себе. Давайте я сейчас фейерверком вынесем этого. У меня пока что одна шапка всего лишь хорошая. Остальные шапки пока что я не получал еще. Вот. вот. И фейерверк запускаю его. За карту. Надеюсь, он полетит. Давайте посмотрим, как он полетит. Да, он, я видел, он там полетел с краю где-то. Э -э. Но есть небольшая, такая, знаете, как сказать-то. Э -э. Я теперь могу теперь просто переместиться М -м, как сказать-то правильно? Наверх, видите, я могу далеко ну, скроллить, или как называется, скроллинг это, вот. Типа персонаж э -э, открыл Область видимости какую-то, когда летел туда. Блин, как не могу я понять. А, все, у меня мышка просто что я, блин, нажимаю, нажимаю, у меня, блин, не работает ничего. Все, арбуз, арбуз. Видите, когда летел перс наверх, он открыл какую-то область видимости, и я могу туда перемещаться, в эту область видимости. В ВК такого нету, и в бомбиксе, и везде такого нету, как, как здесь. Вот. Он открыл, короче, область видимости. Я не знаю, нормально это или нет. Ну, наверное, так нормально. Должно так быть. Вот. Так задумано должно было быть. Давайте бита. Бита мы отратили уже. А! Сам забыл, короче, охранника показать в действии. Но это вообще, это, это смех просто какой-то будет. Во-первых, она ложка. Она тут тоже ее пофиксили за последнее время. То есть она очень долго работает, она может летать очень долго, так вот. То есть топлива у нее очень много, то есть не нужно ее тут ее улучшать и так. Вот. Охранник это вообще трэш какой-то. Во-первых, он он снимает по 1 ХП. Во-вторых, ну непонятно, как он тут уронит его. То есть вынуться давать охранникам, ну тут можно, конечно, вынуться давать, но тяжело как-то их давать. И вот эти вот. Выстрелы, которые дает охранник, они очень быстрые какие-то и по одной ХП снимают. Так, ну все, 200 ХП у него остается. Мы добиваем его, и я заканчиваю видеоролик. Ключики я раскрыл, оружие показал. Я думаю, все, что я хотел, я сделал в этом видеоролике. Вот. И скоро он выйдет уже, может даже сегодня выйдет, сегодня у нас какое -то число. Сегодня у нас 15 мая. Сегодня 15 мая. Я надеюсь, он сегодня и выйдет, но... Скорее всего, вряд ли. Сейчас, потому что день. Вот. Мне еще монтировать этот видеоролик. Вот. Так что, все. Ждите ролика. Пожалуйста, ребята, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. Пожалуйста. И поставьте там лайки везде. Ну, потому что, блин, я сейчас стараюсь очень... Я пытаюсь вернуться на канал. У меня ролики будут выходить очень часто. Дорогие друзья. Но мне не хватает вас, вашей поддержки, просто не хватает, вашей активности не хватает. У меня на канале была раньше высокая активность, в году так, в 18-17, вот, была высокая активность. Но когда, во-первых, я ушел в армию, там, у меня не было год в армии, плюс последние полгода после армии, даже больше, я ролики ну, особо часто, часто не выкладываю, у меня потерялся скилл, вот, и... Я не хотел просто особо так заниматься каналом, я пытался работать, короче, устроиться. Ну, я поработал кое-где, увольнялся еще пару раз. Ну, вот. Сейчас еще опять еще работаю, но все-таки основной упор я хочу сделать на канал YouTube на свой. Но без вашей помощи мне ничего не получится, дорогие друзья. Надеюсь, вы поддержите лайком, подпиской, подпишитесь на паблик на мой. Вот. И всем спасибо за просмотр. И всем удачи, и всем пока. Увидимся в следующем ролике. Ну, то есть этот выйдет, и в следующем увидимся вот.